Вернулся муж с работы и бегом к жене. «Дорогая, давай с тобой пообедаем!» «Нет, дорогой, обедать мы будем любовью!» Хватает его за руку и спальню тащит. Наступил вечер, муж снова. «Дорогая, я жрать хочу! Давай хотя бы с тобой!» Ужинаем. Нет, дорогой, ужинать мы будем любовью. Хватает его снова за руку и в спальню тащит. Утром просыпается, смотрит, а мужа нет. Идет на кухню, а он там причиндал достал свой. Вывалил на батарейку и греет. Она, дорогой, а что ты делаешь? Завтрак себе грею, дорогая. Всем приветики, как дела, как настроение, как погодка. Ой, у нас, честно, плюс-минус два. Утром минус два, честно. Вот просыпаешься, уже так морозец такой прям видно. Вот сейчас уже ближе к вечеру дождик. Ой, погода никакущая. Сегодня была снова у стоматолога. Видите? Я думаю, скоро, скоро. Все уже финальный этап. Ждем теперь. Но ну, я думаю, к моему дню рождения я навряд ли его дождусь. Хотя хотелось бы, чтобы такой прям подарок дню рождения, прям, чтобы улыбнулся и прекрасно был. Но ну, я думаю, лучше поздно, чем никогда. Поэтому скоро будет прекрасный, красивый зубик.